Впереди эпоха великих географических открытий. Кто первым откроет Америку? Кто привезет в свою казну больше золота и построит самый передовой флот? Кто станет будущей морской империей на века? Есть еще время до 1492 года, когда Испания поможет Христофору Колумбу организовать первое путешествие. Известно, что в 1477 году Колумб посетил Англию. На то время он искал спонсора своей экспедиции к берегам Индии. 22 августа 1485 года Генрих Тюдор в битве при паспорте разбил войска короля Ричарда. Генрих короновал себя короной, снятой с врага на поле битвы. Новый король начинает процесс объединения и возрождения страны. Как пойдет развитие мировой истории, если Генрих VII поможет Колумбу организовать первую экспедицию уже в 1986 году?